Друзья, сегодня хочу рассказать вам о бренде Краузе. Компания постоянно развивает свой ассортимент и в настоящее время имеет самый широкий спектр подъемных конструкций. От подставок и стремянок для дома до передвижных лестниц с площадками и специальных механизмов. Продукция российского производства, по немецким стандартам сохраняя европейское качество. На сайте можно подобрать все, что вам необходимо. Стремянки, лестницы, подставки, различные аксессуары безопасности. Я и сам пользуюсь продукцией Крауза. Вот, например, универсальная шарнирная лестница серии Corda. Она выполнена очень качественно, сделана из алюминия. Предусмотрен очень удобный рычаг для разблокировки шарниров. В конструкции предусмотрены две поперечные траверсы для стабильной установки с нескользящими опорами-насадками. Рабочая же высота 6 метров. Лестницу можно использовать в трех рабочих положениях, которые позволят выполнить различные виды работ. Также рекомендую рабочие ходности, которые также выполнены из алюминия с различной установкой высот. С максимальной высотой работы до 3 метров. Использовать можно и на большом перепаде высот. Вот, например, в моем случае перепад составил 50-60 сантиметров. Поверьте, это очень удобно. И я со своей стороны рекомендую бренд Крауза. И, конечно же, оставлю все полезные ссылочки под роликом в описании, чтобы вы могли ознакомиться самостоятельно.